Привет! Сегодня ко мне пришел очередной спортивный костюмчик. Выглядит он вот так вот. Здесь, смотрите, вот такие вот полосочки. Кстати, он тягивает талию здесь, что очень хорошо, потому что есть лосинки, которые просто вот здесь и заканчиваются. Здесь он все прячет. Ваши все такие вот места, которые нужно прятать. Здесь он сзади немножечко здесь Для увеличения объемов ягодиц. Чтобы это выглядело красиво, эстетично. Здесь вот, кстати, вот такая вот штучка, которая позволяет вам, которая избавляет вас, точнее, от того, чтобы костюмчик вот так вот поднимался. Для удобства можете сделать вот так вот. Если так вот все красивенько. Если жарко, то не переживайте, этот костюм тройка. То есть давайте я сниму. Вот, если вы запарились в спортзале, вы всегда можете просто снять верхнюю часть и остаться вот в таком вот красивом топе который кстати тоже очень хорошо мне подходит ничего не смущает ничего не выпадает очень хорошо все утягивает все красиво смотрится на мои параметры получается где-то 90 60 90 будем так грубо говоря вот подошел идеально рост 172 по длине как вы можете заметить тоже подошло все Поэтому, если у вас похожие параметры, то смело можете заказывать. Костюмчик мне нравится, поэтому, если, повторяю, у вас такие же параметры, а именно 90-60-90, то смело можете заказывать. Тем более, талия, я думаю, даже чуть побольше, если у вас оно, то тоже очень хорошо сядет. Он неплохо тянется, поэтому вот такие вот дела. Вот Смело заказывайте, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить наши следующий обзор. Пока-пока!